вечер. Спасибо большое. Я в прошлый раз начинал с этой же песни, в прошлый раз мысли на прошлом фестивале, и в этот раз с нее же начну, и она же есть на диске, потому что все-таки в масленичную неделю, а уж в последний день «Масленичной недели, когда просто все жгут, и вот мы сегодня вошли в этот в парк, стоял чувак и говорит, а вы не знаете, когда, где тут будут жить сейчас эту самую масленицу. Вот, то есть, ну как бы... Что? Ну вот мы тоже сказали, что мы не знаем, но он как бы ждал, что вот сейчас что-то загорится, поэтому песня все в огонь. Что ты сидишь у огня молчаливо? Мой отрешенный спутник Видишь, с собой я принес в наш стан Полный сундук вещей Здесь мои письма себе самому Я их написал в минуты смятения. Все в огонь Пусть горит Все в огонь, все в огонь. Видишь, как я разложил на земле все, что мне было как нужно. Видишь программки моих спектаклей Видишь афиши моих концертов А вот мои фото, там я на сцене Все в огонь Пусть горит Пусть горит Вот мои идолы я вырезал их Из цветного картона. Видишь, как они ждут поклонения Слезы цветов, танцев и песен. Все в огонь. Пусть горит. Все в огонь. Все в огонь. Что ж, нам пора отправляться дальше. Мой отрешенный спутник. Слышишь, птицы уже проснули. Видишь, солнце становится ярче, Как огонь, как огонь. Пусть горит, пусть горит. О, как огонь, как огонь. Спасибо. Дима правильно вспомнил о том, что мы обычно на фестивалях еще и говорили, вот это важно, для меня ледокол это конечно внутри себя ледокол, мне понравилось как-то я читал книжку одного автора, и он сравнил обращение человека к Богу с эффектом разбитого стакана. Вот есть стакан, стекло или там скорлупа, панцирь, разные метафоры можно подобрать. Твердые, твердые латы, да, которые нас, ну как бы, в которых мы себя держим, да, это наши какие-то там, ну то, что закрывает нас от этой встречи, а потом этот стакан просто бьется там об какую-нибудь стену, каких-нибудь жизненных обстоятельств там, или еще чего-нибудь. И вот для меня, конечно, ледо... метафора ледокола — это... Это... это про то, как ломается, рушится, тает лед внутри самого человека, который мешает дышать полной грудью, встретиться и с другим человеком, и с Господом, и с, с самим собой. Это довольно новая песня, карантинная. Это море ты не возьмешь с собой. Это море ты не возьмешь с собой. Это любовь больше тебя. в Это море ты не возьмешь с собой. Твой корабль приближается к пристани. Он прошел трижды девять земель. Стоишь и смотришь так пристально с соломинки тянешь коктейль Все ушли, скрипя чемоданами Только ты застыл у дверей Ты решил продолжать свое плавание, Чтобы снова спеть песни морей ты забыл про причины и следствия, ты потерянный одинок, ты продолжишь свое путешествие, стоя, как корабельный флаг, штоб. Бейся, бейся, сердца, бей барабан, бейся, бейся, сердца, бей барабан, это любовь. Больше тебя бейся, бейся, сердце, бей барабан. Ты пойдешь от берега к берегу, умножая знания в пути. Ты увидишь Китай и Америку, но нигде не захочешь сойти. И будут ветры судьбы твоей нить плести, Но однажды ты вспомнишь свой порт И устанешь от собственной доблести И от холода здешних шрот. И пройдя последнюю милю, и вспоминая, кто ты и где, ты отпустишь штурвал от бессилия, и пойдешь домой по воде. В это море ты не возьмешь с собой. В это море ты не возьмешь с собой. В это любовь больше тебя. В это море ты не возьмешь с собой. Бейся, бейся сердце, бей барабан. Бейся, бейся сердце, бей барабан. Это сердце, больше тебя. Бейся, сердце, сердце, бей барабан. Спасибо. А сейчас песня как раз про тот лед который как мне кажется внутри человека его может под собой как бы с собой сковать. С собой сковать и мне кажется что этот лед это в первую очередь неготовность проигрывать доверять быть слабым в чем-то беспомощном, Неуклюжим, странным. Расекая ветер саболей В ледяную синеву, Человек несет корабль Под названием «Я живу». Паруса звенят на мачтах, Ждут матросы вдоль бортов. Только он все дальше тащит, Не надеясь ни на что. Ждут его с горячим чаем Трое братьев у костра Только он им отвечает Извините, мне пора не до отдыха, мне братцы, не до песен, не до слез. Должен, должен я стараться, пока ношу не донес. Он идет скрипит зубами, он не ест, не спит, не пьет, а в одном кармане камень. А в другом кармане лед, Капитан наладил парус, Взять на борт его готов, Только он идет оскалясь, Не надеясь ни на что. Спасибо. Просто пив себе лёд. Просто смотреть на то, Как течет вода И перепрыгнуть на с берега, где остается старая злая беда, и посмотреть, как устала, помашет она, и оттолкнуться шестому от мягкого дна. Раз-два-три, плыть по тихой воде. Утром утрам умыться слезами, к вечеру стать сильнее. Эй, в надеждь, скинуть на дно, как камень, И двигаться все быстрее. ночью смотреть, как устала сияет луна. Примерно толкаясь шестом от мягкого дна Песню, а я вам спою очень новую песню. Я, знаете, понял, что... У меня песни очень короткие, с годами все короче и короче. Может, песня длится там минуту. И я понял, что мне кажется, я идеальный автор для ТикТока. Ну, то есть вот прям. Я сегодня как раз зарегистрировался в ТикТоке. И думаю, вау, это же прям про меня, можно записать песню, она длится минуту, и там вообще, в общем, ждите. В какой степени я, в какой степени ты? Опять мне твой маяк горит из темноты. Бросал бусины слов, спалил время дотла. Но вот снова любовь ко мне снова пришла. Ходил, землю топтал, в реке в воду ловил. Кричал, падал, вставал, опять спадал без сил. Катилось колесо. Вот встала на ось, потом кончилось все, потом все началось. Держусь, Господи, я, держи, Господи, ты, гори мне мой маяк, Гори из темноты, теперь в небо смотреть и пить в колокола. Теперь кончилась смерть, теперь наша взяла. Спасибо. Вот, сейчас новая песня, она, у нее разные варианты финалов, я даже думал, вот я сейчас записываю новую пластинку, я думал, может быть, вначале сдать ее с одним финалом, в конце с другим финалом, как бы, но пока я записывал именно на студии, мне пришла, пришла идея такого микса какого-то, вот я вам сейчас его покажу. В кадре стоит человек, держит руки в карманах. Вот начинается дождь, вот человек идет, полон больших идей, полон прекрасных планов. Тихо вступает музыка, дождь, человек идет, не отводя лица, не опуская взгляда, не отводя лица, не опуская взгляд. Не отводя лица, не опуская взгляда, Не отводя лица, Не отводя лица, Вот ему на пути встречаются разные люди, Каждый смотрит в глаза, Каждый чего-то ждет, Он отвечает всем, Он никого не судит, Музыка громче и громче, Дождь человек идет.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 не опуская взгляда, не отводя лица, Не опуская взгляд. Вот и кончается фильм, Публика в легком шоке, Тихо пустеет зал, время идти домой. Я выхожу из кино, Я беру себе кофе, Я закрываю глаза, Я счастлив, что я не герой, я отвожу лицо, я опускаю взгляд. Я отвожу лицо, я опускаю взгляд. Я отвожу лицо, я опускаю взгляд. Я отпускаю взгляд. Я отвожу лицо, я отвожу лицо. Спасибо. Ну вот, и в заключение, поскольку все-таки я надеюсь, что мы с вами уже вот где-то в обозримом будущем. А, уже сегодня даже вроде началось что-то весеннее в погоде, да? Закончить я хотел бы песни, которая называется «Большая весна». Поблагодарить. Да. Когда ты почти что касаешься дна, В твой город приходит большая весна, И вокруг острием самые острые иглы Нарисованы черных деревьев, стволы, И все блестит на свету, И как раненый зверь здесь по острому льду Ковыляет апрель, беззащитный, как ты, Он плетется с тобой по нескучным садам, по весне ледяной и ты идешь ко мне и я тебя узнал а рядом течет от канал и кто-то поет вдалеке и движется лев Дамаскве, Ринке, уала, эй, уала. Тебе кажется, что ты выплыл сюда из под темного, из трёмного льда, что ты так долго. Жил подо льдом, что даже построил там себе дом. Ты знаешь, довольно трудно сказать, что чувствует человек, Когда его сын бросает в лужу тающий снег. Когда веселая птица клюет, на ярком солнце расплавленный лед. Когда ветер снова раздул паруса, и снова многое хочется спеть и сказать, и снова жизнь. Берет свой разбег, трудно сказать, что чувствует человек, и ты идешь ко мне, и я тебя узнал, а рядом течет отводной канал, И кто-то поевысь, вдалеке и движет. Салют по Москве. Спасибо, друзья. Спасибо, друзья. Ну что, еще одну ты считаешь, да? А ну можно, да. Прикольно. Давайте. Ну начальник, она не то чтобы прям под финал. Собственно, и про офис тоже. Ну давайте. Давай. из офиса, обиженный и больной, тревога стучала моросью, Доска накрывала волной, тем долгим промозглым вечером молился тот человек, Господи, будь моим менеджером. Уведи мой проект, Вернувшись к себе в отрадное, пытался хоть что-то решить. Он знал помирать еще рано ему, но не понимал, как жить, И вот глядел он на звезды полночью. Как будто в дверную щель, Господи, будь моим коучем, Дай мне увидеть цель. Утро вставать не хочется, Но все-таки встал, как всегда. Казалось, что путь до офиса был вырублен из льда, кстати, тем взудрожным муторным утром он свал сквозь тьму и тоску. Господи, будь моим тьютором, Держи меня за руку. Снова вышел из офиса и понял, что это весна. В небе синее с розовым, любовь и покой без дна. И вот он щелкнул все это на свой, на свой смартфон и решил по пути домой. Я больше тебя не прошу ни о чем, я просто хочу быть с тобой. Финал. Финал. Поднимаю бокал за счастливый финал. Давайте такую какую-то. Если что, слово про... А можно еще одна песня? Кстати, у меня довольно много слов про песни про лед. Я ушел оттуда, где я был, туда, где я теперь Я ушел из дома, где я жил и закрыл дверь Я ушел в наряде из-за плат, заношенным до дыр Я ушел из мира и попал в другой мир Мир, где самолет лететь и кораблю Мир, в котором хочется петь и все еще может быть Мир, где моим детям смеяться и расти Мир, открытый для любви и рад я больше не хочу о нем петь, пусть он сам поет Я не хочу выдумывать жизнь, пусть сама живет Я хочу, чтоб кончился страх нового дня Видишь, я разжал кулак Обними меня, обними меня Я устал играть эту роль Обними меня, я теперь больше не герой Нет, я не пытаюсь тебе понравиться но обними меня самому, мне не справиться что же ты зовешь меня туда, откуда я ушел? Посмотри, здесь море, горы, лес. Мне здесь хорошо. Что же ты твердишь мне, будто я, предатель, дезертир? Ладно, я вернусь и понесу с собой мир, мир, где самолёт улететь и кораблю уплыть, мир, в котором хочется петь, и все еще может быть мир, где моим детям смеяться, и расти мир.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 Спасибо большое.